Друзья, всем привет! С вами канал Криптогейн. Сегодня у нас прекрасная новость. 27-28 октября в городе Москва текущего года состоится форум блокчейн Live 2021. Я думаю, каждый уже о нем услышал, потому что он проходит, естественно, не первый раз в Москве. Очень мощное мероприятие. Традиционно форум собирает более 5000 участников, 80 спонсоров. Среди гостей есть профессионалы, индустрии, те, кто только начинает путь. Из самых перспективных сфер современности это трейдеры, это майнеры, предприниматели из крипта и классического бизнеса. Будет очень много инвесторов, блокчейн-разработчиков и многих других. Поэтому, кто в теме криптовалюте, обязательно, я думаю, стоит сюда присоединиться. Если вы из Москвы, 100% я думаю, нужно сюда попасть, потому что не каждый может посетить данный форум. А билеты на самом деле ограничены, цена их постоянно растет. Стараюсь сделать ролик как можно раньше, грубо говоря, за месяц до э, форума, до начала его. Поэтому, если все же еще не купили билеты, обязательно приобретайте. Я оставлю ссылку, будет естественно бонус на покупку 10%. Я думаю, это довольно-таки приятно, можно сэкономить в зависимости от того, как как вы хотите пройти, в каком статусе, можно сказать. Может быть, вам нужна vip поэтому можно будет сэкономить довольно-таки неплохо. Событие проходят вообще из двух главных частей. Это конференционная, где спикеры будут делиться инсайдами со сцены и по темам форума многочисленным. И будет выставочная еще часть, на которой ведущие компании индустрии представят свои новые уже знакомые проекты. Участие в форуме позволит получить передовые знания и обзавестись множеством новых контактов, возможно знакомств, поэтому как бы, кто в мире криптовалюты в этом сообществе, я думаю, точно найдете кого-то себе близкого по идее, да, по каким-то замыслам и так далее, может быть эти знакомства вам помогут далее в развитии, если у вас какой-то свой проект. Поэтому, я думаю, форум к посещению обязателен, те, кто находится в данной теме. Тема выступления можете посмотреть, это будет блокчейн, криптовалюты, майнинг, стартапы. Естественно, все представители будут уже здесь находиться, поэтому, я думаю, лучше, конечно, им не писать, а увидеться с ними вживую, как-то перекинуться парой слов. Можете видеть, кто будет из спикеров присутствовать. Очень мощные имена, я думаю, многие знают, кто это. Я думаю, будет очень интересно, поэтому пропускать такое нельзя. В принципе, программа форума вы видите ее на сайте. Ссылка, естественно, будет в описании. Более подробно, чтобы я не пересказывал, вы сможете перейти посмотреть. Билеты можно купить, цены вы видите. Лучше покупать по ссылке, которую я оставлю в описании, там будет скидка. И... Также можете посмотреть, что было в прошлые годы, посмотреть, как это вообще проходило. Я думаю, вас это еще более заинтересует. Сам форум проходит обычно это Дубай, это Сингапур. Так, в СНГ у нас есть возможность в Москве сюда попасть. Будет интерактивная карта форума, можете опять же ее посмотреть. Все новости публикуются на сайте, в соцсети я думаю, здесь есть, если не ошибаюсь, поэтому можно перейти посмотреть. Можете посмотреть, кто из спонсоров представляет. И, кстати, если вдруг да, кто-то есть, кто хотел здесь купить выставочное место, их почти не осталось. Но можно успеть занять последние места, поэтому на сайте подробнее можете об этом уточнить. Можете посмотреть партнеров, спонсоров и так далее. Друзья, я думаю, здесь нету смысла прям все показывать более подробно. Поэтому переходите по ссылке, ознакомьтесь э, с форумом, когда точно он состоится, как он будет проходить. Если какие-то вопросы останутся, пишите в комментариях, буду рад ответить, обязательно помогу, чем, чем только будет возможно. И я думаю, да, э, способы связи, вот как я и сказал, все есть, все указаны на главной странице. Поэтому, друзья, не забывайте покупать билет, потому что они реально ограничены, осталось буквально 4 недели. Успейте присоединиться к такому большому криптосообществу и обязательно попасть на данный форум. Я думаю, это очень мощно и запомнится вам навсегда. В следующий раз будете обязательно его посещать. Вот такая вот новость на сегодня. Поддержите лайком, кому понравилось. Если не понравилось, дизлайк. Тогда напишите в комментариях, почему. Буду рад любому отзыву. Поэтому до скорой встречи. Всем пока.